о «Скитаниях вечных» другу моему Юрию Вяткину. Скитается каждый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 Космос стал ближе И звезды о плеч. С китайцами жаждет ли встречи татарин? В улах Москвы и удельных окраин Скитается многоязыкая речь.